Участвовал вопросе прям в личку приглашение да. Ну это не красиво Ну прям да. да. да. да. Ну, это если открытый, открытый опрос у вас. Да. да. ну можно. Ну, вас могут забанить. Ну, да. Человек 5 поставит, вам что-то спаун да. заблокирует. Вот. Поэтому лучше, а, еще если делаете продвижение, используйте там инвайтинг, приглашаете людей с какого своего аккаунта, лучше не свой аккаунт использовать. Делайте да, ну максимально его, конечно, похоже на реальный делать. Ну, просто если вас блокируют, то лучше не свой личный аккаунт потерять, а какой-то ненужный, Можно восстановить. По поводу того, как это блокируют, получается, если два или три раза, то время увеличивается. Блокировки. Да, громкие. А потом как-то уменьшается, или уже по максимуму догналось, и все, это уменьшается. уменьшается потом, Но. да? Но могут и навсегда. Ну, навсегда могут с первого раза навсегда забраться. Было да, у нас да, такое. Заблокировали сразу, с первого раза и навсегда, пожизненно да, да, на все. За спам Да. Ну, или в друзья, когда навязываешь, что понятно. Да, когда много друзья. Ну, там друзья. же есть добавление в друзья, рассылка, сообщений да. угу. Ну, лимит есть, да, но все каждый день. Просто приглашают. не надо к ним приближаться. Ну, желательно, да, если приглашаете друзья, то лучше там лимит 40 человек, делайте по 30. опять там же лимит приглашения в группу у тебя друзей, там тоже вроде 40, но делайте, так, делайте 30, так, хотя бы. Если таким инвайтиком заниматься, лучше ну, там 2 три аккаунта у вас как бы сделать и с одного приглашали, а потом этот оставили в покое день-два с того, со второго оставили в покое, с третьего так, чтобы не было, чтобы прям с каждый день, каждый аккаунт приглашать людей ну, тут понятно, что это будет. ну, и как-то тоже его развивать вот этого аккаунт чтобы там делать какие-то посты, размещать какая-то активность, чтобы было, чтобы было похоже с реальным человеком то есть некоторые там...